И накапливать в себе вот такую гадость не нужно вам необходимо написать статью вот допустим взяли лист бумаги и напишите статью допустим там есть люди которые против вас что-то плохое говорят а вы напишите статью для себя на листе бумаги, допустим, почему вы считаете, что они негодяи и не должны этого делать, потому что они там... И начните писать это, что... и после этого придумайте, как бы вы хотели этим людям отомстить. Написанное намерение на бумаге сложите и положите где-нибудь. Теперь это будет являться письменным договором между их злом и вашим... Вашей нейроидеей, данная нейроидея, которая написана у вас на бумаге, создаст условия, поверьте мне, при котором они больше никогда в своей жизни не захотят делать вам ничего плохого. Это удивительный такой метод, поверьте мне, он 100% работает.